Приветствую на канале Шарабара. Мы уже разобрали структуру ада и чистилища в Божественной комедии Данте Алигьери. Теперь же осталось посмотреть, что из себя представляет рай. Давай посмотрим. В земном раю провожатой Данте выступает его возлюбленная Беатрича, восседающая на грифоном колесницы, что является аллегорией торжествующей церкви. Она побуждает Данте к покаянию, а затем возносит его, просветленного на небо. Небесный рай состоит из семи сфер, опоясывающих землю и соответствующих семи планетам. За ними следуют сферы неподвижных звезд и хрустальная. За хрустальной сферой расположен империей это бесконечная область, населенная блаженными, созерцающими Бога, которая является последней сферой, дающей жизнь всему сущему. Пролетая по сферам, Данте видит императора Юстиниана. Это император Византии. Вступив на престол, стремился восстановить Римскую империю в ее прежних границах, вернуть ее былое величие. Император знакомит Данте с историей Римской империи, возносясь все выше и выше, Данте видит. Христа и Деву Марию, ангелов, и, наконец, перед ним раскрывается небесная роза. Это место пребывания блаженных. Здесь Данте приобщается к высшей благодати, достигая общения с Создателем. Рай делится на небеса. Первое небо. Луна. Обитель соблюдающих долг. Там нам встретится Иефай. В Ветхом Завете это военачальник и девятый из судей израильских. Агамемнон, древнегреческой мифологии, сын Микенского царя Атрея и Аеропы и брат Менелая, муж Клитемнестры, один из главнейших героев древнегреческого национального эпоса "Илиада" Гомера. Второе небо, Меркурий, обитель реформаторов и невинно пострадавших, Ифигения, дочь Агамемнона и Клитемнестры. Третье небо, Венера, обитель влюбленных. Тут мы видим Карла Мартелла, это вошедший в историю как спаситель Европы от арабов битвы при Пуатье. Фолько Марсельский, провансальский турбадур, епископ Тулузы. Оставив торговлю и поэзию, он посвятил себя церкви, был одним из предводителей крестоносцев. Дидона, имя легендарной основательницы Карфагена, основала Карфаген, выведя население из Тира. Четвертое небо. Солнца, обитель мудрецов и великих ученых. Они образуют два круга хоровода. Первый хоровод. Фома Аквинский. Он связал христианское вероучение с философией Аристотеля, сформулировал пять доказательств бытия Бога. Альберт фон Больштетт. Альберт Великий изложил и прокомментировал почти все работы Аристотеля. Именно через его работы философия и богословие средневековой Европы воспринял идеи и методы аристотелизма. Учитель Фомы Аквинского, между прочим. Франческо Грациано, автор так называемого Декторум Грациани, где приведены в согласование положения светского и церковного права. Дионисий Ариопагит, афинский мыслитель, христианский святой. Согласно церковному преданию, Дионисий был учеником апостола Павла и первым епископом Афин. Павел Орозий, историк и христианский теолог V века. Его главный труд – история против язычников. Буэйций, римский государственный деятель, философ-неоплатоник, теоретик музыки, христианский теолог, главное сочинение «Утешение философии», пытался решить проблему совмещения свободы воли с промыслом Бога. С одной стороны, если Бог все предвидит, то свободы воли не существует. С другой стороны, свобода человека, его воля все-таки существует, а это подрывает способность Бога проникать во мрак будущего. Исидор Севильский, архиепископ Гиспалы Севильи, Вестготской Испании, последний латинский отец церкви, наиболее известен как основатель средневекового энциклопедизма и плодовитый церковный писатель. Его магнум-покус этимологии в 20 книгах – универсальная энциклопедия, систематизирующая сумму позднеантичного знания в соответствии с христианскими представлениями. Беда, достопочтенный, бенедиктский монах двойного монастыря святых Петра и Павла в англосаксонском королевстве Нортумбриа. Автор около 40 трудов на латинском языке, посвященных разнообразным вопросам богословия и церковной жизни. Второй круг. Бонавентура, средневековый теолог, францисканский схоласт, генерал францисканского ордена, кардинал. Он полагал, что платоновские идеи существуют, однако, по его мнению, совершенное познание идеи дано только Богу. Пётр Едок, французский католический богослов и церковный историк 12 века, получил свое прозвище из-за пристрастия к чтению. Автор церковной истории, который является систематическим изложением исторических фактов. Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольский, богослов, почитается как один из трех вселенских святителей. Ансельм – католический богослов, средневековый философ, архиепископ Кантерберийский, считал веру основой рационального знания, вывел бытие Бога из самого понятия Бога. Робан Мавр – немецкий богослов, писатель, поэт, лексикограф, автор одной из первых средневековых энциклопедий под названием «О природе вещей». Пятое небо – Марс, обитель воителей за веру. Иисус Новин – предводитель еврейского народа в период завоевания Ханаана, преемник Моисея. Иуда Маковей, принявший, согласно предсмертной воле отца, руководство восстанием евреев против Антиоха Эпифана. Готфрид Бульонский, один из предводителей первого крестового похода на восток. После захвата Иерусалима был провозглашен правителем Иерусалимского королевства. Роберт Гвискар, он окончательно изгнал из Италии византийцев, захватил княжество Салерно и тем самым завершил завоевание нормандцами Южной Италии. Совместно с младшим братом Рожером, первым начал завоевание Сицилии. Шестое небо, Юпитер, это обитель справедливых правителей. Библейский царь Давид, второй царь народа Израиля, царствовал 40 лет. И Езекия, царь Иудеи из династии Дома Давида, приступил к существенным реформам. В Иерусалимском храме восстановлено богослужение. Император Троян, римский император из династии Антонинов, правивший в 98-117 годах нашей эры, известен своими обширными завоеваниями. При Троянии территория Римской империи достигла своих максимальных размеров. Седьмое небо. Сатурн. Набитель богословов и монахов. Бенедикт Нурсийский. Реформатор западноевропейского монашества. Основатель первого в Европе монастырского ордена. На горе касину Со строгим уставом, скоро получившим широкое распространение в Западной Европе. Небесный покровитель Европы. Петр Дамиани. Католический святой. Учитель церкви, богослов, деятель григорианской реформы. Монах-бенедиктинец. Кардинал. Восьмое небо. Сфера звезд. Девятое небо. Первый двигатель. Кристальное небо. Данты описывают структуру небесных жителей. Предлагаю рассмотреть ангельские чины. Серафимы. Считается, что ближе всего к богу расположены именно шестикрылые серафимы. Про них можно сказать, что они занимают высший ангельский чин. Херувимы. Их основное предназначение – заступаться за род человеческий и молиться за души перед Богом. Престолы. Их расположение перед сидящим Богом. В основном именно они совершают Божье правосудие, помогают земным представителям власти справедливо судить свой народ. Господство. У них есть свободная воля, благодаря которой обеспечивается ежедневная работа вселенной. Управляют ангелами, которые в иерархии находятся ниже. Именно они дают силы земным правителям и управленцам, чтобы те поступали мудро и справедливо, владея землями и управляя людьми. Кроме того, они способны научить управлять чувствами, оградивать ненужных порывов страсти и вожделения. Поработить плоть духу, чтобы возможно было управлять своей волей и не поддаваться на искушения разного рода. Силы. это каста ангелов исполнена божественной крепости. В их власти исполнение мгновенной воли Бога, проявляя его крепость и силу. Именно они творят чудеса Божии и способны подарить человеку благодать, с помощью которой он сможет увидеть, что грядет или исцелять болезни земные. Власти. В обязанности властей входит сохранение ключей от клетки дьявола, издерживание его иерархии. Они способны укротить бесов, отразить нападение народ человеческий, избавить от бесовского искушения. Также в их обязанности входит утверждение добрых людей за их духовные подвиги и труды, защита их и сохранение их права на царствие Божие. Именно они помогают отогнать все злые помыслы, страсти и похоть, а также врагов человека отводят и помогают победить себе дьявола. Начало. К ним относятся целые легионы ангелов, цель которых — защита религии. Архангелы. Архангел — это великий благовестник, его миссия — открытие пророчеств, понимание и познание воли Творца. И ангелы — это самый низший чин в иерархии небес и самое близкое существо к людям. Они направляют людей на путь, помогают им в повседневной жизни не сойти со своей стези. И десятое небо, эмпирей, пламенеющая роза и лучезарная река, сердцевина розы и арена небесного амфитеатра, это обитель божества. На берегах реки, это ступени амфитеатра, которые делится на еще два полукружия, ветхозаветная и новозаветная, поседают блаженные души. Там мы можем увидеть Марию, богоматерь, она находится во главе, От а под ней Адам, это первый человек, и Петр, апостол, Рахиль. В Ветхом Завете одна из двух жен патриарха Иакова. Беатриче, предположительно это Беатрича Портинари, она муза и тайная возлюбленная итальянского поэта Данте Алигьери. Ревекка, персонаж Пятикнижия, одна из библейских проматерей, жена Исаака и мать братьев-близнецов Исава и Иакова. Юдифь. Персонаж ветхозаветной неканонической или второканонической книги Юдифи. Еврейская вдова, спасшая свой родной город от нашествия ассирийцев. Руфь. Библейская праведница, именем которой названа книга Руфь. Напротив жених сидят... Иоанн, согласно Евангелиям, это ближайший предшественник Иисуса Христа, предсказавший предшествие Бессии, жил в пустыне Аскета, проповедовал и совершал священные омовения, окунания для очищения от грехов и покаяния иудеев, которые впоследствии стали называться Таинством Крещения. Он крестил в водах реки Иордан Иисуса Христа. И Августин, это христианский богослов и философ, влиятельнейший проповедник, епископ Японский один из отцов христианской церкви и другие. Поздравляю, мы разобрали структуру ада, чистилища и рая, божественной комедии Данте Алигери. На этом отчаливаю. Ставь, жми, пиши, подписывайся, делись. Ты знаешь, что надо делать. Счастливо!